Как ты? Сегодня я хотел бы тебе показать одну крайне интересную и очень забавную вещь, как же все-таки можно заработать на новой крутой работе грабитель банка до 36 миллионов за одни сутки. Сегодня на моем стриме с моими напарниками мы подняли 3 миллиона за один час. А как же мы это сделали, ты узнаешь в данном видеоролике. Ну а перед началом данного видео, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере barvihrp принять участие, тебе достаточно быть подписанным на мой канал, рубить колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего нового видео, ведь такие розыгрыши проходят в каждом. Поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий, в котором очень важно указать на английском языке ник и сервер, на котором ты играешь. Итоге всех розыгрышей я подвожу каждое воскресенье на своей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Ну а сам я играю на 0.9 сервере Барбиха Успенская. если хочешь играть со мной, то обязательно скачивай игру ссылки в описании. Не забывай вводить мой ник при регистрации мистер карпаччо, а также вводи мой ютуберский промокод хэштег карп, ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне. Ну а я желаю тебе удачи и приятного просмотра. Начну с того, что данная работа доступна именно с 25 уровня, раньше к сожалению ее никак не начать не приступить к ней. Для выполнения данной работы нам необходимо три игрока, три напарника, которые будут грабить банк, и каждый должен иметь минимум 25 левел. Также, по идее, на данной работе присутствует КД в 6 часов. То есть, грубо говоря, вы можете с напарниками один раз ограбить банк, срубить за это неплохие деньги, ну а после чего, до следующего ограбления вам придется всем троим ждать целых 6 часов. Но сегодня я расскажу тебе, как можно обойти данную систему. Я ни в коем случае сразу оговорюсь, не призывая никого выполнять данные манипуляции, также я не пытаюсь слить этот баг, ведь разработчики о данном баге уже в курсе. На данный момент на барвихе П уже существует правило, которое гласит, что за использование данного бага за фарм и обход системы каждый из участников данного ограбления получит бан на 7 дней. Поэтому я тебе категорически не советую пользоваться данной манипуляцией. Просто хочу лишь тебе показать, как все это дело реально работает. Короче говоря, представим с тобой, что вы со своими корешами только что ограбили банк, получили награду, срубили примерно ляма на троих и что же вам теперь делать у вас теперь кд до следующего взятия данного ограбления то есть если мы снова приедем к тому NPC, у которого мы получаем роль босса и после чего собираем команду для ограбы он нам говорит что погоди ка ты дружил целых 6 часов но теперь на барвихе рп появились некие спекулянты которые готовы продать тебе данную роль босса примерно за 40 50 тысяч рублей как же они это делают они просто не выполняют данное задание они берут эту роль босса после чего предлагают тебе продать за 50 косарей ты прикидываешь ему грубо говоря 50 тысяч он берет тебя в команду назначает тебя либо водителем либо стрелком то есть выдает тебе роль а сам просто-напросто выходит из игры и в этот момент у тебя в чате появляется то что босс вышел из игры теперь боссом были назначены именно вы вот и все таким образом ты приобретаешь себе данную роль за 50 косарей не дожидаясь кд в целых шесть часов и так ты можешь делать до бесконечности вот такая вот некая слабость игры ну, а после чего ты уже набираешь команду назначаешь роли стрелка и водителя а по классике жанра вы уже отправляетесь закупать все необходимое то есть вы приобретаете оружие берете фургон закупаете необходимое оборудование снова берете наводку на ограбление у этого NPC и отправляетесь уже непосредственно в сам альфа Бан. на все это дело уходит примерно 10 минут также еще примерно 10 минут уходит на само ограбление и уничтожение фургона мы с пацанами сегодня играли при акции x2 я проводил стримчанский мы тестили все это дело для видоса и, естественно мы зарабатывали не 150 160 тысяч каждый как это доступно в обычный день на данной работе а зарабатывали по x2 целых 350 360 тысяч рублей соответственно мы сделали так три раза благодаря обходу данной системы и тем самым примерно всего за один час мы подняли под миллиону каждый, то есть целых 3 миллиона рублей на данной работе. Я знаю на данный момент уже несколько человек, которые благодаря данному способу умудрились за неделю нафармить такое огромное количество денег, что это просто-напросто испортит экономику всего сервера. И я считаю, что не нужно ловить таких фармеров и бани. Я считаю, что нужно поставить просто-напросто администратора на то место, где у нас находятся эти спекулянты и целыми днями торгуют, из чего тоже делают некий бизнес. То есть грубо говоря ничего не делая продают роли и релогаются и банить именно их когда не будет таких продавцов тогда и не будет фармеров на проекте мне ни для кого не жалко совершенно вертов я просто-напросто не хочу чтобы вы сами потом плакали на форуме разбаньте меня я не хотел играйте честно и зарабатывайте честно своим непосильным трудом только тогда у вас не пропадет интерес к данной игре Ну а в целом на данной работе в обычный день можно зарабатывать до полу миллиона на трои, То есть примерно по 150-160 тысяч за одно ограбление. После чего у вас будет КД в 6 часов. То есть за одни сутки реально честным способом заработать на данной работе, выполнив 4 таких заказа, примерно 2 миллиона рублей на троих. Плюс еще надо вычесть расходы на покупку оружия, на аренду фургона и на покупку оборудования для непосредственно самого ограбления. Вот это вот есть чистый честный заработок за 24 часа на данной работе. Но ну, а юзая данный баг, обход данной системы, мы сами видим на своем собственном примере, насколько сильно отличается этот заработок. Но как я уже и сказал, играйте честно.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 I ain't stopping, homie, me regardless. Uh-huh. And I ain't stopping, no, I ain't stopping. I'm just getting started. Let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep, Riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me, I run it like a track.